Всем добрый вечер. Делимся с вами еще одной новостью по Steam, а именно касательно о стене распродажи Steam, которая будет совсем скоро. Посмотрите официальный трейлер и сделайте отметки в календаре на 22-29 ноября. Смотрим. Steam, Number one, from November 22nd through 29th, you can find discounts on tens of thousands of games for yourself from nearly every genre imaginable. I mean, just look at these. Open world, survival games featuring everything from vampires to, well, felines. Action adventures, base builders and live sims, roguelike dungeon crawlers and souls-like adventures, and more casual adventures. And this is just a smattering of samples. Oh, Reason number two to check out the Steam Autumn Sale, after you've stocked up for yourself, get your holiday shopping done early and quickly and take advantage of all the savings to grab gifts for your friends and family. And reason C, the Autumn Sale is also Steam Awards nominations time. Nominate your favorite games, and the top five in each category will appear on the ballot for you to vote on during the Winter Sale. Mark your calendars and get ready to do some shopping for yourself and your friends when the Steam Autumn Sale arrives November 22nd through 29th. Вот вы видели видео, как анонс перед осенней распродажей Steam. То есть, потому что она начнется с 22 ноября. И это как такой трейлер этого события. Осенняя распродажа Steam стремительно приближается, а вместе с ней целые недели с десятками тысяч скидок. 21 ровно, 2 ноября по 21 ровно, 29 ноября по московскому времени. Вы сможете просмотреть всевозможные жанры и приобрести игры, которые идеально дополнят вашу библиотеку. Если нужно, то пошло. Прикупите к праздникам парочку подарков для своих прекрасных приятелей и привлекать и приятельниц. Вы можете продавать близких не только играми, но и цифровыми подарочными картами. 2 ноября начинается номинирование на премию Steam. Кроме того, осенняя распродажа это время номинировать ваши любимые игры за прошлый год на премию Сим в 11 различных категориях, включая новую награду для отличных игр на портативных устройствах. Игра года, игра года в виртуальной реальности, новинка, лучшая игра на ходу, любимое дитя, друг познается в игре, самый инновационный геймплей, лучшая игра с выдающимся сюжетом, лучшая игра, которая вам не дается без обид. Выдающийся визуальный стиль. Лучший саундтрек. Устройтесь поудобнее. Номинировать игру на премию Steam можно несколькими способами. На странице игры, в магазине, из объявления от ее разработчиков или на странице премии. На нее можно попасть с главной страницы Steam. Предложив игру в одной номинации, вы получите значок, уровень которого можно увеличить вплоть до 11 с каждой последующей номинацией. Готовитесь закупаться играми для себя и для близких, или не очень? Кто мы, чтобы судить? Насединие распродажа Steam с 21 ровно 22 ноября по 21 ровно 29 ноября МСК. Стрейнг распродажи будет здесь. Скоро увидимся. Так что вы это видели в видео, и снова мы вам об этом прочитали. Кое-что рассказали. Надеемся вам понравится. Кто может участвовать в этом событии, в этой осенней распродаже, распродаже Steam, делайте покупки для себя и для своих близких, и не очень, как нам сказали, номинируйте игры в 11 категориях, в общем, наслаждайтесь и всем спокойной ночи.